История. В это воскресенье у нас пройдет очередной турнир UFC Fight Nights, очередные бойной ночи. И в этом видео хочу разобрать бой с нового карта турнира в легчайшей весовой категории между двумя тесками, двумя саидами, Саидом Нурмагомедовым и Саидом Кахрамоновым. Саид Нурмагомедов, 30-летний боец из России из Дагестана, провел на профессионалах 19 боев, 17 из которых одержал победы. Ну, практически все бойцы из Дагестана умеют бороться, а Саид еще и хорош в стойке, поэтому смело можно его а, универс... назвать универсальным бойцом. Обладает также хорошей функциональной подготовкой и нестандартной ударной техникой. он провел а, 6 боев с 2018 года, в 5 из которых одержал победы. Ну, в первом бою в этом промоушене он выиграл Джастина Аскогенса раздельным решением, но там смело можно было давать так называемую ничью. А в любом случае, этот бой никак не принижает достоинства Саида в смешанных единоборствах. В двух крайних боях удосрочил он на первый Минуте гельетиной которого Стэмана, которого не так просто удосрочить, еще и с абмишеном. И единогласным решением судей победил крепкого образдельца Дугласа Сильва де Андраде. Саид Кахрамонов, его соперник, 27-летний боец из Узбекистана, провел он в профессионалах 10 боев, 9 из которых одержал победы. Ну, пока единственное поражение в карьере Саид потерпел это на фамилии нынешнего соперника Умара Нормагомедова. Но ну, в принципе он ему. Дал достаточно конкурентный бой Достаточно сбалансированный боец Также неплохо работает стойки, Имеет хорошие навыки в борьбе Функциональная подготовка Кахрамонова Находится на достаточно высоком уровне На данном этапе в карьере UFC Провел два боя против малоизвестных соперников Где одержал победы ну, по бою в интерпрометрии незначительное преимущество в, в, в размахе рук на 30 см будет иметь Нормагомедов. Уровень оппозиции будет также на стороне дагестанца. Все-таки те же и Дуглас Сильва явно посерьезнее, чем Лоуренс Джонс. Ну, предпочтение в ударной технике я отдам Нурмагомедову. И вообще Нурмагомедов с его нестандартной ударной техникой непредсказуемой работой ног по всем этажам оппонента является очень удобным соперником для любого бойца. На стороне Кахрамонова, на мой взгляд, будет функционалка, все-таки, Узбек будет повыносливее и борьба. Нурмагомедов больше склоняется к проведению боев в ударке и к борьбе переходит не так часто, как Кахрамонов. Но Саида грепплинг находится на достаточно высоком уровне, поэтому я не думаю, что Саид будет бояться переводов от Кахрамонова. Этот бой будет серьезной проверкой для Дагестанца и нелегкой прогулкой для Дагестанции. все же я склоняюсь к победе Нурмагомедова за коэффициент 1.95. На бойцов дают примерно равные коэффициенты, но все-таки Нурмагомедов будет поопытнее и поопаснее своего оппонента. А вообще считаю, что в этом бою вполне вероятно мы увидим три раунда или вообще полную дистанцию и решение судей. Вы же подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка находится в первом закрепленном комментарии под видео. Там я вылаживаю Обычно в субботу, ну, может, в пятницу варианты ставят на другие бои, которые мне были интересны, но я для, на них не делал видеообзор. Подписывайтесь, чтобы не пропустить пост. Также подписывайтесь на YouTube-канал. Стараюсь сделать для вас адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До следующего видео. Пока.